Как-то отмечали Новый год Ну Сели за стол проводить Старый год Как положено Сели пораньше В ноябре еще Ну Праздник развивался вяло Выпили по рюмке водки Запили соком Потом повторили Никаких перспектив. Стагнация. Ну что, решили наоборот. Водку в фужеры, сок по рюмкам. Тачественный рывок. Шутка ли, в течение получаса к нам сразу приехала скорая, пожарные и менты. Менты вступили за пожарных, которые бронзбойтами не давали нам забрать у врачей спирт. Но мы забрали и покатила. Женщины отплясывали так, что у соседей снизу из потолка стали вылезать их каблуки. Куда пропала валерьянка, я понял после того, как кошка спела нам мурку. подыгрывая себе на гитаре. Тут к нам подошла Анжела и попросила отнести своей бабушке пирожки, которая живет тут неподалеку за лесом И мы пошли Не зная, что от Анжелы бабушки мы несем только пламенный привет Пирожки мы забыли на кухне Зашли в лес Серега шел сзади Почему-то все время плевался и матерился Я шел впереди Отгибая и отпуская еловые ветки Мы шли на юг. Не то, чтобы мы точно шли на юг. Мы, конечно, шли и в другие стороны, но на юг мы шли чаще. Короче, если бы за нами шел следопыт, то он бы застрелился. Чтобы выдержать направление, мы шли точно на сосну. В сосновом лесу это лучший ориентир. Захотелось кушать, я знал, что белки летом прячут орехи. Мы выследили белку, 12 часов после ее под сосной, ждали, когда она выдаст ореховую схрон. Все 12 часов белка сидела на ветке и нахло вязала носки. Мы пошли дальше, начали трезветь. Когда у меня из штанов раздался звон, а я не обнаружил в калманах мелочи, я понял, что сильно замерз. <плес> в ту ночь было где-то минус 60. <плес> Желание пожрать не уменьшалось. Сереге плювком в глаз удалось сбить бурундука. Если в военкомате видели, как я обнял Серегу, меня бы ни за что не взяли в армию. На следующий день я учуял запах кабана. Три часа мы упрямо шли на запах, который постоянно усиливался. Потом я решил идти первым, обогнал Серегу и запах тут же пропал. В этот же день мы обнаружили помет лося. Посмеялись, да ладно, мол, до этого не дойдет. Через три дня. Хорошо, что мы это место не нашли. Днем 5 января на нас вышла стая волков. Обе стороны проявили друг другу живой гастрономический интерес как нас было двое, а волков штук 15, одна из сторон поспешила дать дёру. Мы с Серегой пробежали километров 20, но догнать волков так и не смогли. На следующий день в поисках пищи мы провалились в медвежью Берлову. Медведь спал. Когда он зашевелился, мы, как по команде, стали петь ему колыбель. Пели фальшиво. Медведь поморщился и открыл глаза. В берлоге было двое православных, но первым перекрестился Медведь. мы вылетели из берлоги и разбежались во все четыре стороны. Мы с Серегой на юг, Медведь во все остальные. Через пару дней Серега стал вести себя неадекватно. Начал задавать странные вопросы. А ты мог бы обходиться одной рукой? А ты мог бы ходить на одной ноге? старому Новому году оборванные одичавшие Мы все же вышли на федеральную трассу И тут же попали в милицию за нападение на хлебовоз Как говорил мой дедушка Если выпить рюмку, будет хороший аппетит Если выпить стаканчик, будет хорошее настроение Если выпить бутылочку, будет праздник души А если выпить литр Будет все сразу. И аппетит и настроение, и праздник души. Но ты этого не вспомнишь. Люди петь в меру.